привет друзья сегодня я продолжу тему об истории эстрадной музыки в нашей стране и все это относится к блоку ну к плейлисту вот с этой картинкой поэтому кто еще из вас не знаком с этими э, моими лекциями ну я советую посмотреть в этом плейлисте хотя бы фильмы которые предшествуют по времени этому видео Ссылки даны в описании. Итак, по шкале времени мы сейчас находимся в 1972 году прошлого века. И сейчас мне хотелось бы обратиться к своему более раннему фильму, поэтому давайте вместе посмотрим. Пожалуйста. Что же было в нашей стране в то время? Ну, представьте себе, в продаже, в широком ассортименте, были виниловые грампластинки. Ну а сейчас что? Все на флешке. Даже диски, CD-диски почти не продаются. В стране повсеместно. На заводах, на фабриках, в организациях. Регулярно митинги, съезды, собрания. И все голосуют единогласно. Все одобряемся. Все подчинено одной идее построению светлого будущего. Пионерия салютует «Будь готов, всегда готов!» В клубах кипят страсти, самодеятельность развивается и бушует повсеместно. Также развивается спорт, ну а в области балета мы впереди планеты всей. А вот потребительские товары для населения, ну а также мода, эстрадная музыка, все это отставало от Запада. Если говорить о музыке, то у нас официально считались первыми исполнителей не те, у кого были диски-миллионники, согласитесь, так ведь и должно быть, а те артисты, чье творчество было оценено за идейные и художественные достоинства. Именно таких артистов награждали разного рода премиями, наградами, званиями. А идейными и художественными считались патриотические песни, гимны партии и коммунизму, песни о Ленине, песни о комсомольских стройках. То есть, все это как бы называлось политическим эпосом. Но ну, а без песен о Великой Отечественной войне, ну просто никак и нигде. Вот такая была картина Масла. А все, что происходило на Западе, у нас было запрещено к показу и к радиотрансляции. Так какая же музыка была на Западе в то время? Давайте посмотрим. Особенно мне хотелось бы сказать о вокальном дуэте из Великобритании «Саймон Энгфанкл». Дело в том, что альбом с этой песней, который вы сейчас слышите, побил все рекорды продаж грамм-пластинок Великобритании и стал впервые в истории обладателем Грэмми в трех номинациях. Такие песни сами англичане называют глубокими песнями души. Они называют их так deep songs of the soul. Так вот, если говорить о наших песнях, то наш народ и тогда, и сейчас всегда любил медленную лирическую песню. У нас это был всегда особый жанр. А где мне взять такую песню? Эту песню спел грузинский ансамбль «Арера». И в те годы она была ну просто сверхпопулярной. А если говорить о дружном застолье, то народ ее пел. С особым надрывом, если так можно сказать, со слезами на глазах. В конце 60-х, а точнее в 68-м году, в кинопрокат вышел художественный фильм «Неуловимые мстители» кинорежиссера Эдмона Киасаяна, в котором прозвучала замечательная песня «Русское поле» в исполнении также замечательного киноактера Владимира Ивашова. После этого было выпущено еще несколько серий, но что важно, в 1969 году этот фильм стал лидером кинопроката в Советском Союзе. Но а песня из этого кинофильма стала настолько популярной, что она входила в репертуар многих популярных певцов, ну, таких как Лев Лещенко, Евгений Беляев, Валерий Бадзинский, Иосиф Ковзон. Ссылку на эту песню я даю в описании под этим видео. Ну что ж, вот приблизительно такой репертуар а, отражал музыкальные события тех лет. На этом я бы хотел с вами заранее попрощаться и пожелать всем вам удачи, успехов, здоровья. И если коротко, то напоминаю вам по картинкам названия моих плейлистов. Итак, мы сейчас в плейлисте «Музыка СССР». Вот этот плейлист. Вот этот плейлист называется «Журнал Music Sky». А этот – «Мои путешествия». Этот называется «О всяком разном». А вот этот называется «Песни». Также есть а, вот этот вот плейлист, он называется «Мои авторские песни». А этот а, называется «Саксофон». И еще есть плейлист, который называется «Каверы». Итак, встречаемся, как всегда, по вторникам и пятницам регулярно в 11.00. Обязательно подписывайтесь на мой музыкальный журнал. Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.